Добрый день, уважаемые друзья. На сегодняшнее заседание Совета вынесен один из самых злободневных вопросов. Речь пойдет о участии религиозных организаций в деле консолидации гражданского общества. Принятое к решению одной из основных, стоящих перед нами сегодня задач, а именно противодействия терроризму и экстремизму во всех его проявлениях. Очевидно, что вскоре серьезная задача требует наших совместных усилий. Мы не вправе забывать, борьба с террором это в том числе борьба за умы людей, а может быть прежде всего борьба за умы людей в сложившихся условиях, когда одна из целей преступников – направить гнев людей иной веры и иной национальности на другие конфессии, на представителей других религий, других национальностей. Наша с вами главная задача – выставить на этом пути моральный заслон. Пользуясь случаем, хотел бы сегодня поблагодарить вас за поддержку всех Тех действий, которые мы предпринимаем для отражения террористической агрессии против Российской Федерации. Хотел бы подчеркнуть, главной целью беспрецедентной серии терактов, организованной и проведенной в России, было расколоть наше общество, посеять вражду и недоверие между народами, вбить клин между исламом и оставшимся миром и в конечном счете нанести удар по единству России. Мы должны быть едины в понимании этой угрозы. Не должно быть сомнений, в своих далеко идущих планах международный террор преследует сепаратистские политические цели. И хотел бы в этой связи особо отметить, главный отличительный признак террористов не в тех целях, которые они выставляют в качестве аргумента для, для совершения своих преступлений, а в тех средствах, которыми они пользуются. В угрозе, в лишении жизни, в нанесении ущерба, в терроре, в насилие по отношению ни в чем не повинных людей. В России, где издавна сложился опыт Мирного сосуществования множества народов и религий. Борьба с этой угрозой есть в полном смысле борьба за единство страны. В своих преступных целях экстремисты активно эксплуатируют националистическую, национальную, религиозную нетерпимость. Их спекуляции во многом строятся на искажении культурных и духовных традиций народов России, на религиозной безграмотности. Мы часто и в разных ситуациях встречаемся со многими здесь присутствующих. Я знаю, что вы разделяете такую позицию. Больше того, я в значительной степени сейчас повторяю, что много раз слышал от вас в наших личных беседах и встречах. Должен сказать, что насилие и жестокость террористы цинично, цинично прикрывают религиозными лозунгами, и это мы с вами тоже хорошо знаем. Очевидно, что идеи попо... Идти на поводу у преступников, вымещать гнев против террористов на людях иной веры и иной национальности абсолютно недопустимо. Вообще, а в многоконфессиональной и многонациональной стране это совершенно губительно. Полагаю также, что сегодня крайне важно и дальше развивать сотрудничество религиозных объединений и государства. Сотрудничество в интересах решения общенациональной задачи. Вы знаете, мы приняли ряд решений, серьезно укрепляющих исполнительную власть в целом и в Южном федеральном округе в частности. И уже решаем задачи, связанные с обеспечением безопасности и социально-экономическим развитием Северного Кавказа. Это нужно прежде всего, чтобы уничтожить сами корни терроризма в этом регионе. Такая работа, конечно, не на день и не на два, она займет немало времени, потребует больших общих усилий. Однако это крайне важно и для северо региона, и для страны в целом. Кроме того, надо совместно прогнозировать и упреждать конфликты, в которых присутствуют этноконфессиональные факторы. Вы хорошо понимаете, что значит в такой стране, как Россия, поддерживать постоянный межконфессиональный диалог, укреплять межнациональное согласие. И в этой связи также считаю важным, наше сотрудничество в деле противодействия экстремистским организациям в стране. И последнее. Рассчитываю на активную позицию членов Совета в работе формируемой сейчас Общественной Палаты. В целом на то, что в диалоге государства и общества в полной мере будет услышан голос последователей самых разных религий. И в заключение хотел бы еще раз повторить. Только общими усилиями можно обеспечить безопасность наших граждан, сохранить Целостность государства. И уверен, вы хорошо осознаете, насколько весомо каждое слово духовных пастырей. Для миллионов людей в России оно всегда было и духовным наставлением, и жизненным ориентиром. Рассчитываю на нашу совместную эффективную работу, на вашу помощь и поддержку.